Всем привет, друзья! Вы на Багдан в Страшилки, и мы будем снимать страшилки. Знаете, как он? А, не скажу. Ну, давайте потом. Идем на ручку. Ладно. Задрали эти все рекламы к черту матери. ЧЕГО? Следермен не звонит, смотрите! Следермен не звонит! Не брать руку че не брать! Я буду брать лучше, да? Фух, раз, два, три. Алло! Скинул трубку, слава богу! Скинул трубку, слава богу! Друзья, поддержите, пожалуйста, лайкать, пожалуйста. Нет, это реально очень сильно страшно. Я не знаю, что это такое. Он. Он как-то от меня так улетел, этот спиннер. Он туда улетел. не делать что мне делать я не знаю друзья подержите мне пожалуйста лайками побольше лайков а я буду делать что-то с ним да, либо что-то сделать либо что-то вызывать либо кого-то вызывать я не знаю кого не вызывать Боже мой, мне позвонил 66 Следдер Мэн. Ай, ауч, он мне током ударил. Фу. Ай, как больно, как больно, боже мой, как больно. У меня руки трусятся, у меня руки вообще трусится. Я тоже трясусь. Друзья, поддержите меня, пожалуйста, лайками. Я буду снимать по... следующее видео. Я, я вам не буду вам говорить, какое видео я буду снимать. Поддержите меня, пожалуйста, лайками и подписками ваши. Спасибо за три подписчиков. Спасибо. Все, пока. Я буду... Делать, что не делать надо. Да. Потому что это реально очень сильно страшно. Не повторять даже, ни в каком случае даже. Не повторять, люди. Не повторять даже, ни в каком случае не повторять, дорогие друзья. А я не что вы не хотелось. Не Все, пока.